время не совсем понимаю, зачем я заказывала ту сессию, хочется как-то пообщаться, либо помолчать. Если есть что тревожит, прям сразу с этого можешь начать, может, какой-то вопрос, который покоя не дает. некие ну какие-то, не знаю, проблемы с физическим телом. что то где-то болит. И, в общем-то, с этим сделать ничего не получается. С одной стороны, это вроде как двигает в развитие. Одну систему попробовал, вторую, третью. Сейчас понимаю, что в общем-то, ничего не помогает. Уже настолько не хочется ничего с этим делать. Просто воротит уже всего этого. И когда получается распознать это как проявление какой-то роли, все проходит. Но потом опять скатываюсь туда, и старый карусель крутится снова. Сейчас все проходит. <смех> ну, основная мысль, что у меня есть тело. Оно проявлено, а, как бы, через него ощущается, видится, слышится, осознается, как лакмусовая бумажка. Но а, основное -то, это, естественно, мозг. Но как только идет отождествленность, приходит эта боль. И она сигнализирует о том, что опять... Я есть тело. Ну, да. И не поспоришь. <связь> Потому что спорить не с кем. Потому да. что... Может... Очень... Но... сам сам с собой <смех> споришь <смех> поэтому и болит. <смех> <смех> Прямо сейчас все внимание на того, кто осознает, видит, слышит, говорит, туда глубже. Сопротивление какое-то. Ничего с этим не делаешь. Сопротивление, оно свидетельствуется. Как только возникает импульс что-либо с этим сопротивлением сделать, это уже сразу возникает э, тот, кто хочет приукрасить все частности то, что есть. Убрать или там как-то подменить. А здесь просто глубочайшее смотрение в это сопротивление без какой-либо оценки. Проблески, есть ничего. в этом все. Не за не за одну мысль, не за одно определение все И... мимо, прям. Вот оно возникло, растворилось. Возникло, растворилось. Любая картинка, любое ощущение, любое определение. И теперь глубоко смотри прямо, чем ты не удовлетворен. Mm -hmm. Такое прям сильное желание все переделать. Mm -hmm. Мир Неправильный. Mm -hmm. Все не так. Mm -hmm. Все, что поднимается, ничего не сдерживаешь. Ничего не делаешь с этой мыслью, глубже. Да, все неправильно, мир не такой, все не так, все хочу переделать. Это тоже чем-то осознается. Прям вот все безопределенно, правильного, неправильного не существует. Всё, прям выдыха ничего не оставляй все что прям вот это все в наблюдении смотришь на, на того кто там хочет переделать то не хочет переделать то есть на него все смотрение Любое знание, любая концепция, все мимо. Если возникают какие-то яркие болевые ощущения или еще что-то, или какая-то мысль, прям смотрение туда просто происходит. Всеобъемлющее, словно, со всех сторон. смотреть. Не пытайся ничего найти. Вот оно. Mm -hmm. Потому что ум сейчас может даже пытаться что-то найти, придумать на, на что-либо зацепиться. Mm -hmm. Ты прямо сейчас есть. Не ищи ничего. Просто все внимание... дыхание, слышание, видение, все-все все эти явления, они возникают естественным образом. И не старайся вообще прекрати стараться для кого все эти старания когда возникает импульс а, что-либо говорить, делать. Просто это надо делать. Не надо ничего подавлять. Никого других, кроме тебя, вообще нет. И любой персонаж, он приходит, и он просто подыгрывает. Он играет под, по твоим же правилам, как самый лучший актер. такое чувство, что я сейчас говорю сам себе. Потому что изначально есть и видение, и чувствование сразу. Сразу есть. Но потом начинаешь накладывать и играть в хорошего да. нужно быть кем-то чтобы что-то а да. так вот прямо в глаза хочется послать берешь и посылаешь то есть и неправильно не существует хочется сказать приятное слово говоришь Ты то есть не понимаешь не а, а, а, преграду сам себе не ставишь, потому что это говорение идет как импульс. А ты так хоп, ой, а что обо мне подумают? Ой, а это неправильно, ой, а то. Но разговор-то самим собой, действие всегда самим собой, и, по, и поэтому это все как бы за пазуху закидывается. И наступает такой момент, когда просто прям это как вулкан начинает наружу вываливаться. Но в этот момент опять очень жестко Так нельзя. И это как болевое тело потом. Потому что по факту тело не болит. Оно никогда не болит. Оно помогает. Оно просто говорит, посмотри, опять имитация пошла. Опять игра включилась. То, во что не хочешь играть. Вообще сейчас обнаружен какое-то сильное фоновое напряжение. Угу. Я знал, что оно у меня есть, раньше его не чувствовал, оно, есть. оно обнаруживается на фоне расслабления, то есть расслабление наступает, это как бы такое более глубочайшее, и любое напряжение, оно сразу ярко да. прям видится, осознается, чувствуется. Ясно, смотри туда, куда не хочешь смотреть. Можно куда-нибудь выехать в лесочек и проораться как следует. Это просто концентрат энергии, которая была подавлена. Она называется гневом. Этот гнев подавленный, он начинает разрушать изнутри. Видишь, это все явление, оно возникает и растворяется, как только ты просто а, готов без осуждения, без правильного и неправильного посмотреть просто. не имеет ко мне никакого отношения. Чувство такое. Конечно. Какую-то выдумался. Хрень непонятно. Причем она просто выдумалась. Она просто выдумалась. Mm -hmm. Ты даже ничего не выдумывал. любим страдать, особенно российский менталитет, и мы знаем, как это делать, страдать-то некому, некого страдать, А теперь ясное смотрение в я есть просто туда. Обнаруж, откуда идет смотрение. Можешь найти. Что... просто смотреть. Даже если глаза закроешь, оно есть. Давай проверяй. странное состояние, вроде как периодически возникает кто-то, кто опять хочет напрячься, что-то сказать, и тут же, типа, по смыслу что-то делать, говорить. А потому что ты все знаешь изнутри. Любой вопрос возникает только когда уже имеется у кого-то на это ответ. И так играешь, играешься сам собой. Ну, это так прикольно играется. Да. <с> Особенно, когда все в осознавании происходит. Она даже. Тоже... Я есть вот сейчас, если даже называется. она даже не назовется, она тяжестью будет. Mm -hmm. чувствоваться потому что необходимо будет сконцентрироваться на вот этом неком я есть потому что но ну, это это первое движение ума попробуй просто сейчас вот прям я есть и сконцентрируйся и чувствую что на теле происходит не хочется оно сделает, сделает, потому что чтобы э, ну, фиксация произошла на нейронах, и оно будет просто, если вдруг там что-то возникло, сразу как э, сигнал системы. Почувствую, чтобы даже как-то себя чем-то назвать, даже я есть сколько необходимо усилия сделать. что-то возникает вот прям ясно какое-то движение ума какая-то мысль какое-то явление какое-то чувство или переживание это словно на поверхности это все как волны мысли могут приходить уходить если ты не зацепился и не начал за них их разглядывать. Явление пришло-ушло. То есть оно фиксируется, естественно, свидетельствуется, даже может как-то пронестись, назваться, но это абсолютно тебя не затрагивает. То, чем ты являешься, оно всегда есть, и оно никогда ничем не может быть затронуто. И ему даже не надо называть то что я есть это естественно что-то возникает вот прямо сейчас свидетельствуешь это и даешь этому проявиться то есть не, не не задерживаешь да вот вот фиксируй в жизненной э, вот в этом жизненном кино все есть кино все все кино важности вообще ни в чем нет ты можешь пострадать, можешь порадоваться, можешь там посмеяться, поплакать. Но когда это все в наблюдении, в созерцании, это очень смешно. Когда есть понимание, когда вся важность, она просто вот так вот смывается. И если за что-то зацепилось, то с этим тоже ничего не делается. Оно как зацепилось, так и расцепилось. Эти волны вообще не ты. Это есть то, в чем все это происходит. Любое явление. остатки мысли возникают и сразу же вообще не обращай внимания они будут возникать возникла тут же растворилась возникла тут же растворилась Без слов понятно. Очень тонко смотри такое явление, когда я и ты возникает. Вот сюда, внимательней. Как только возникло я, сразу другой появляется. А ты в жизни, вот в сейчасности, происходит какое-то общение или еще что-то. Оно уже не в социально-ролевом контексте пока ты Я не назовешься. То есть роль, она возникнет, но она в наблюдении. Ты понимаешь, что ты не являешься этой ролью. Здесь вот глубже почувствуй прямо сейчас. Нет абсолютно никакого расстояния. Я это не существует. Если еще что-то возникает или еще что-то все мимо, все мимо. Как раз этот процесс и происходит? Он естественно происходит. Ты ничего для этого не делаешь. Ты просто наблюдение. Ты словно вот так вот отдаляешься и все это наблюдается. Оно все оно вычищается, все, все потаенные, все плохо, хорошо, все-все-все, все, что там было сокрыто, все, что ты посчитал, что ты сделал когда-то неправильно. Понимаешь? То есть вот это вот судилище, все. Это все в свидетельствении, это не ты. Это просто так случилось. Но если глубже ты в смотрение идешь, оно даже никогда не случалось. Это все иллюзия. Не имеет значения, было ли оно. Ничего не удерживай. Ты не можешь ничего удержать. Как ты можешь волну удержать? Это нереально. Это, это, это знаешь, как ты так вдох сделал и не выдыхаешь. Долго ли ты так сможешь? как возникает зацепка прямо сейчас. Вот, например, свидетельство не видишь, да? Приходит мысль так, у меня что-то должно болеть. И так, хоп, и придумаешь, что должно болеть. И потом будешь так, а теперь нужно это чтобы перестало болеть. И тысяча способов найти. Двигайся, осознай, как возникает игра единого во множество. Прямо это сейчас ясно увидишь. отсюда все концепции такие глубочайшие о судьбе, о боге, о религии, они все сразу вытекают. Угу. Тот же самый механизм, что и в маленькой личности. какой момент есть ли она была ли она когда-то все мысль в которую вкладывается вера что ага и это сразу возникает на экране сознавания про это говорить если оно пришло ушло и понять осознать принять простить все хочет ум а так все ясно и без этого при всем при том, что он просто описывает происходящее из, из, из любой идеи, из того, как он посчитает, понимаешь? И, и это происходит в частности, например. Ага, я могу с этой стороны подкатить, я могу с этой подкатить. Понимаешь? Дуальность. А могу вот так, а могу вот так, вот так. И потом еще ты так говоришь... Ты, ты понимаешь, это же так? И тебе так отвечают, да-да! Или взял: нет! А разговор-то одного с самим собой через различные формы явления, которые, как кажется, что там есть что-то отличное. Вот так вот... И закрутилась вся игра. То есть хотелось сказать, о а смысл, а сейчас слово смысл оно не имеет здесь вообще никакого значения. Тут ничего не имеет никакого значения, кроме пережив... то, что переживается в всей частности, оно само себя являет, понимаешь? Мир... Проявленного, непроявленного, все одномоментно. Нет того, что вот это вот так, а вот это вот так. <сёк> Понимаешь? Начало, конца нет. Вообще не найдешь. Как бы ни старался. Любое определение чего-либо, все мимо. Поэтому говорится истина всегда до слов. И вот сейчас тут очень важный момент отслеживаешь, когда выпрыгивается, да? И прям туда все внимание. Нарушил, что оно на самом деле никогда не выпрыгивается. Увидел это. Да. Осознавание оно всегда есть. Это кажется, это вот галлюцинация такая. Еще так и удивляется, да? Само. Что еще там осталось возникает что-то там периодически туда сюда туда сюда ну. теперь это по-другому видится вообще здесь когда смотри вот точь, важность в данном случае если возникает туда-сюда туда-сюда не обращаешь на это внимание как возникло как так и растворилось не хочется ничего с этим делать теперь по-настоящему а, а вот это вот это или это понимаешь это иллюзия что ты с этим что-то делаешь это вот посчитала, что что-то делает. Это авторство тонкое, а оно все естественно делать некому. Вот оно. И сейчас прямо ясно видится, сколько ресурсов туда качалось. В это фантомного делателя, который пыжился там. Черт, туда. Ты... Типа, а что так можно было? Оно Не так зашло. всегда было и есть, и будет на самом деле. И вот этого же категория было есть и будет она уже даже не, не говорится не произносится просто естественно телу необходимо оно встанет пойдет что-то сделает но это не то что я иду и что-то там делаю который приписывает уже любое действие любое вот творение в, в сотворенном уже начинает там все описывать Знаешь, смысл I'm <laughs> sorry. <laughs> этим всегда являешься. Всегда. Слово хочешь все, хочешь ничто. Разницы нет. Пиши, если что.